Всем привет! Добро пожаловать на канал Я Оля, и сегодня у нас очередной слайм инстаграм. Он получился очень симпатичный. Смотрите, какая красивая у нас композиция из глины сверху, двух цветов и также еще наш прозрачный слаймик. И еще вот такой вот красивый вот мишечка. И сейчас вместе мы с вами поиграем этим слаймом. Давайте достанем его из баночки и положим на наш стол. Наш слайм сейчас белого цвета, но когда мы его смешаем с глиной, он приобретет другой оттенок. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на него в описании. Сейчас я тщательно перемешаю данный слайд с глиной, и мы у него поиграем. Ты вот перемешала я наш слаймик и получился он у нас оранжевого красивого цвета. Так что, ребята, если вам нравятся подобные видео эксперименты, то обязательно ставьте лайк моему каналу и также подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик. А если вы захотите, то возможно потом я буду эти слаймы разыгрывать среди вас. А сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!